денечка вот 20 уже сегодня октября и все еще цветут мои хризантемы какие они у меня симпатичные но это вот уже все отсвела и сегодня моя задача конечно их а, перенести в теплицу прикопать в горшочке и поставить на хранение на хранение на зиму уже все потому что жду что вот один день там другой какой-то из них, как нагрянет к нам мороз. Все это, чтобы не опоздать. Чтобы не опоздать. Посмотрите, хризантема просто в своей такой пиковой стадии красоты. Очень красиво. Очень красиво. Удивление. удивления. цветочки. У них осталось мало. Я кому-то дарила, раздавала, продавала. посмотрите вот это гибрид 51 насколько он хорош в каком плане он очень рано начинает цвести это буквально середина августа и вот сейчас октябрь и все он цветет и цветет очень красивый такой сорт хризантема мультифлора так что присмотритесь присмотритесь к этой хризантеме и вот еще одно очарование это просто действительно очарование огромный куст сорт хризантемы называется рябинка шикарный большой шар конечно жаль прощаться с этой красотой но сейчас я буду определять их горшочки сейчас по горшочкам я разложу землю и буду отрезать вот эти все цветочки и ставить Хризантем на хранение. Корневая система у этих хризантем мультифлора не очень большая, поэтому нужно можно сажать в горшки, обрезав верхнюю вот эту цветочную часть ну, сантиметров на 5 и прикапывать ее. В теплице я сейчас вам покажу, как я это делаю. На штык лопаты я сделала такую канавку небольшую. Сейчас положу туда мешковину на дно канавки для того чтобы когда вынимать горшки они были не очень грязными вот посмотрите как я уложила свои горшочки и обязательно их промаркируйте это обязательное условие чтобы не перепутать сорт сейчас в теплице тепло я пока оставлю их так вот как есть но в дальнейшем я вот присыплю их этими цветочками которые я пообрезала. И в дальнейшем, вот пока тепло, я ничего не буду делать. И смотрите, какая у вас погода в, каждых, в каждой местности, своя погода. Вот, А потом уже можно и более что-то теплое сюда подбросить. Спонбонд, утеплитель какой-то, да и просто ветошь. У меня в прошлом году была просто ветошь. Да вот, пожалуй, все секреты. Можно, конечно, еще и хранить в подвале, но в подвале вот тепло. Я тоже пробовала в прошлом году часть. Но там быстро они растут. Ну, мне, мне менее понравилось. скажем. Поэтому лучше вот так в теплице. Заморозков здесь таких не будет. Зима, если будет солнышко, тоже будет светить, подогревать. Хорошо они и так должны перезимовать в таком виде. Вот так прикроем. Я, даже, я сейчас пока не буду ничего делать, потому что достаточно тепла. Потом накидаю вот цветочки и прикрою. Но уже наступило время убирать хризантему на покой. Пора-пора. Так что всего вам доброго, друзья мои. Мир вашему дому. Сажайте хризантему.